Добрый вечер. Меня зовут Ольга, Орданова Ольга. Я сегодня с вами буду говорить про правильное питание. Я буду на русском говорить. Я буду рассчитывать на аудиторию на сегодняшний день. Я мать Паша Орданова меня любезно пригласил провести вам вебинар по правильному питанию. Ну, чтобы понять, как нам правильно питаться и вообще, зачем это нужно, нужно на этот вопрос идти. Зачем нам нужно питаться? Знаете, как маленькие детки, они растут и все время спрашивают, почему, почему. Но мы тоже как бы детки, потому что мы родственники для нашей природы, поэтому вопрос, зачем или почему мы кушаем, мы должны на этот вопрос себе ответить. Есть такая крылатая фраза, ее Гиппократ сказал, что мы то, что мы едим. Ну, чтобы понять, что это значит, мы должны такую, знаете, придумать для себя. Оправдание, что ли, что мы кушаем то, что нам нравится, то, что вкусненькое. Мы все создаем какое-то удовольствие от пищи. А может быть это мы делаем не очень, сильно. поэтому э, да, нам необходимо ответить на вопрос, зачем мы это делаем. Думаю, это, конечно, для того, чтобы быть энергичными и работать, и создавать что-то прекрасное в этом мире, и быть, в общем-то, довольными своей жизнью. Кроме всего пища, она, конечно, строительный организм для нашего э, строительный материал для нашего организма, потому что мы состоим из клеток, и вы, наверное, все знаете, что мы биологические организмы состоим из белков, а состоят из клеточек, они растут, они делятся, и чтобы эти э, процессы были успешны, мы должны белковую пищу потреблять и потреблять другие виды пищи. Сейчас я буду об этом говорить. Э, чтобы Я сейчас сразу сделаю выводы из сказанного, что э, питаемся мы для того, чтобы э, строить свой организм, восстанавливать, строить, если это маленький человек, восстанавливать, если это уже взрослый человек, и чтобы получать от питания энергию. Энергия давала нам возможность жить, работать и быть успешными в этой жизни. В следующий кусочек нашей презентации мы будем говорить о, э, что кушать и сколько кушать. Ну, что кушать, это известные факты, и вы это все знаете, названия вы все эти знаете. Я просто подчеркну, что это белки, жиры и углеводы. Белки, жиры и углеводы, кроме всего прочего, э, с нашей пищей необходимо э, съедать определенное количество питательных веществ. Питательные вещества, они разные, разнообразные, их очень много, их там считают больше ста, э, наши любимые врачи, биологи микробиологи, не все открывают, открывают, их добавляют, но основные, это, конечно, витамины, минералы, микро-макроэлементы и э, прочие э, фитонутрии, это уже какие-то энзимы, соединения, ну, полиненасыщенные жиры, в общем, э, достаточно их много и э, вы должны их все с пищей потребить. Очень важно еще гидратация, то есть важно пить воду вовремя и в достаточных количествах, это тоже входит принцип балансированного питания, потому что без воды и переваривания пищи, и все процессы, они будут происходить, ну, как бы не в том направлении, как следует. Простой очень метод, это от полутора литра воды. Ну, есть, знаете, такое мнение, что это общее количество жидкости, которое вы пьете в течение дня, и смене, что это просто чистая вода. Я вам хочу одно вот сказать, что э, вы общее как бы, положение знаете, а для себя вы уже вырабатываете свой стиль. Э, и питья воды, или в виде чая, там с кофе, и с э, чистой водой это все перемежаете Или э, находите просто чистую воду. Я расскажу, как я лично делаю. Вообще вся вот эта лекция, которую я вам расскажу, она основана на моем в общем опыте. Много информации, которую я в своей жизни успела перечитать, пересмотреть, воспринять, попробовать ее. И я, в общем-то, выработала для себя такой стиль питания, о котором я вот сейчас уже вам рассказываю потихоньку. Еще очень важен кислотно-щелочной баланс, потому что у человека определенный уровень этого баланса в организме. Я не буду на этом сильно останавливаться, я просто скажу, что есть продукты, которые этот баланс наш поддерживают, а есть продукты, которые нарушают этот баланс. Я вам рекомендую в интернете это все найти, посмотреть. Мухая рекомендация, что растительная продукция растительного происхождения, э, сырая, то есть не вареная, не жареная, не пареная, она поддерживает кислотно человечной баланс человека на определенном хорошем уровне, необходимом для человека и для его жизнедеятельности, для его здоровья. Если это животное происхождение пища, там бывает по-разному. Ну, вот я простой пример приведу, а вы э, уже будете для себя находить эту информацию. Вот, например, сало, которое мы едим, мы живем в такой зоне, где есть э, зима, лето, весна, осень. Э, мы э, ну, немножко э, животной пищей пользуемся, больше, чем, например, в южных странах. И мы едим сало. Вот если сало свежее, ну вот 6 недель считается, что от момента, когда началось, ну как вот это засаливание этого сала, свинья, значит, его закололи и сало приготовили, вот 6 недель оно организма человека и когда оно как быстрее, оно начинает закислять. То есть вот такие вот моменты нужно знать и, в общем-то, пользоваться для того, чтобы организм ваш работал на хорошем и здоровом уровне. Про воду я уже сказала, что очень хорошо пить воду в определенных количествах. Это от пол литра. Это в течение И э, свежие овощи, фрукты сказала. Э, а метаболизм... Значит, что такое метаболизм? Это очень интересное понятие. Я не знаю, знаете вы, не знаете, но я скоро коротко расскажу. Метаболизм ⁇ это основность нашего организма, усваивать питательные вещества, обращать их в энергию, поддерживать жизнеспособность нашего организма. И это все нам дает пища. То есть зачем понять метаболизма? Для того, чтобы успешно кушать пищу и знать, в каких веществах это делается. Значит, вот этот метаболизм, он делится на основной и активный. Основной – это тот, который необходим нам столько пищи съесть, чтобы была возможность дышать, смотреть, разговаривать, только там, в общем-то, лежать в постельке. То есть для наших жизненных процессов, которые происходят в, в организме. А активный метаболический уровень, он еще зависит от вашей активности. У меня есть такой красивый да, расчет. Мне нравится вот эта формула, мы ею пользуемся. Я сейчас вам немножко не расскажу. Значит, в этой формуле рассчитывается основной метаболический уровень мужчины и женщины. Я надеюсь, что эти два... Персонажи нас будут сопровождать всю нашу презентацию. Мужчина у нас молодой, 25-летний, высокий и э, с, с весом 100 килограммов. Мы ему рассчитали основной метаболический уровень. Считается в килокалориях еще больше килоджолли. Это как бы одинаковые единицы. Просто в разных системах измерения. Но мы будем пользоваться килокалориями. Так нам как бы интереснее. Вот. А женщина у нас э, 32 года. Э, тоже такая невроку. 163 сантиметра рост, вот у нее метаболический уровень 1500 килокалорий, а у мужчины 200. Сразу обращу ваше внимание на то, что они разные, то есть мужчина всегда, у него метаболизм выше. Если взять мину и женщину одного возраста, то у женщины будет метаболизм ниже, потому что она меньше размерами и жизненные процессы у нее как бы другом проходят, а у мужчины всегда будет вы. Метаболизм, вот эта вот формула Гаррис Бенедикта, их есть несколько. Я этой пользуюсь, и я вот вам тут ее нарисовала, вы можете ее тоже срисовать, и для себя этот уровень посчитать. Зачем вам этот уровень? Для того, чтобы рассчитать количественно, сколько вам пищи нужно принять и какого качества. Этот метаболический уровень, он дает как бы такой э, для вас э, критерий, э, как вам питаться дальше. Я этим критерием пользуюсь, я вот вам о нем сейчас расскажу дальше. Дальше есть активность. Мы э, по-разному ведем себя в жизни, некоторые э, стали. Покушали, сели в машину и поехали на работу. Потом они вернулись с работы, покушали легли спать, сели к телевизору, или легли возле телевизора. Сейчас уже есть такие курьезные расчеты и публикации, что человек в своей жизни с очень низкой активностью очень мало двигается, и у него метаболический уровень не выше, его активный уровень не выше основного. Но человек же больше естественно, чем ему нужно для того, чтобы поддерживать основные функции. Поэтому вот я тут привожу активность, таблица активности. Есть легкая активность, это ежедневное занятие, это простое приготовление пищи. Стоим, ходим, ездим на машине. Есть легкая активность, это очень легкая, легкая это так еще как бы двигаемся, 5 километров проходим но с небольшой скоростью и в доме, ну, в основном занимаемся. Ну и средняя активность. Вот я взяла среднюю активность, это как бы для молодых людей очень хорошо, потому что молодые люди больше движутся, они как бы занимают, уходят в спортзалы, вот как они тренажерные еще называются, и, в общем-то, для них эта средняя активность, это как бы нормально. И вот исходя из этой это коэффициент, это коэффициент, потом мы умножаем его на нашу активность и получаем активный метаболический уровень. Что такое активный метаболический уровень? Это калорийность пищи, которую мы можем употребить, бить. В течение суток. Вот для нашей женщины это 2400 килокалорий, а для мужчины 3700, то есть это очень хороший у него такой рацион может быть, потом дальше остановимся на нем более подробно. Значит, теперь давайте я обычно сделаю итог, подведу вот этой, смотрите, я вам рекомендую, если вам это интересно, ну и дальше вы как бы поймете, что вам нужно, вычислить свой метаболический уровень, формула простая. И вы тогда, согласно своим данным, вы будете знать, как действовать дальше, то есть какое количество пищи и качество, сейчас мы рассмотрим этой пищи, вам нужно применять в своей жизни. Я еще, знаете, хочу вам посоветовать, вот я когда начала свой уровень вычислять, я начала интересоваться э, калорийность пищи, которую мы покупаем в универсанах и в магазинах. Ну вот, э, что мы покупаем. Ну, я очень ограниченный рацион, вообще-то, э, вот, ну, я больше кушаю растительное происхождение пищи. У меня есть таблица калорийности, например, э, растительной пищи. А в магазине вот я беру творог. Вот я могу сказать, что я беру 5% творог и это фабричного производства я знаю, что 100 граммов творога, который я кушаю, имеют 180 килокалорий. То есть вот я уже включаю пачку творога в свою пищу, знаю, что я вот это белковая пища, все, наверное, это знают, и я знаю, что я уже 180 килокалорий белковой пищи съела. Немножко, как бы забегая вперед, могу вам сказать, что пищу нужно по калорийности разделить на вот эти основные соединения, которые принимают белки, жиры и углеводы, и по калорийности каждой пищи съесть одну треть по калорийности. Ну, вот смотрите, для нашего мужчины давайте разберем вот это вот. Мужчина, он 700 у него калорий, ему 1250 нужно съесть в калорийном отношении белков, 1250 жиров и 1250 калорий в отношении углеводов. Так что мы вот такой. Вычисляем метаболизм, узнаем, сколько нам нужно калорий за день съесть. Зачем это нужно, еще раз скажу. Мы не должны поправляться очень сильно, потому что для нашего здоровья очень важно иметь определенную форму физическую, а именно определенный вес, определенную структуру тела. Я вот потом еще указу как бы движение, потому что если вы двигаетесь, то вы тогда калории сбрасываете свои, происходит такой более активный метаболизм в вашем организме, и вы тогда э, свои жировые как бы отложения, или то, что вы съели лишнее, э, чтобы оно не отложилось в виде жиров, вы можете его преобразовать в энергию. А если вы не будете двигаться, то это, конечно, жировое вложение. А если вы будете вот так вот какие-то кушать калории, которые, ну, как бы меньше этих калорий, чем вам нужно для вашего активного уровня, вы будете двигаться, но начнете худеть, это будет не жировая масса, а мышечная. И тогда вы будете, ну, как бы дряблыми становиться и терять силу вот своего тела. То есть вот эти моменты, нужно знать и учитывать свои своей жизни сейчас поговорим о белках значит белки белки это строительный материал кушь, что мы белковые организмы я уже сказала и нам нужно белки эти кушать значит смотрите белки они конечно бывают всякие разные в основном белки люди потребляют из животной пищи или ну, рыба ну, эти, мясо вот это. Вот. Но есть люди, которые не едят э, животные пищи, вы тоже и знаете, и, может быть, вы даже к ним относитесь, потому что э, в пермакультурных термокультурных людей, вот насколько я знаю, я участвовала э, их, э, не собраниях, а на курсах я училась, вот на первой термокультуре, э, то там я вживую встретилась с вегетарианной, ну, живу я, Пашу, у меня вегетариан, я с ним живу, уже много лет живу, ну и как бы его стиль жизни я приветствую и даже много ну, в некоторых случаях а в, на курсах термокультуры я даже с сыроедами встречалась и как бы я видела как они ну, пополняют питательные вещества в своем организме так вот для таких людей конечно им нужно кушать ну, больше таких белков как например Сухая, сухая чечевица, ну что поделаешь, они сыроеды. Вот. Или это может быть вареная какая-то каша бомбовая, но ну, это я для Паши говорю. Ну, как бы они должны это заменить. Или сыр, например. Сыр это тоже хорошая пища. Она, наверное, подходит для вегетарианцев, для сыроедов. Конечно, не мне сыроедным будет трудно. Я просто с ними как бы сталкивалась и... Я очень уважаю все как бы, направления, которые бывают у людей ну, по их стилю жизни, но вот как бы я советы не смогу в этом направлении давать, потому что я, у меня другой стиль жизни, и я немножко потом еще вам расскажу более подробно. Вот, есть такая таблица у нас классная. вот я хочу, чтобы. А, Паша, ее покажи ее людям. Вот смотрите, речь тут идет о белках. Тут вот есть понятие порции. Давайте я вам сразу скажу, что это такое. Порция ⁇ это то, что вы съедаете за один раз. Количество белков, которые вы съедаете за один раз. У вас есть дядька, которого я вам обрисовала. Ему нужно, конечно, белков в течение дня съесть на 1200, на 1200 килокалорий съесть. И получается, что как бы, очень хорошо э, на три раза это разделить. А то и на 4, и на 5, смотря как он белковую пищу будет потреблять. Ну вот давайте на 3 раза, это как бы получится по 400, если взять основные три приема пищи, это по 400 килокалорий. И вот смотрите, вот по этой табличке получится, что ему надо и яйцо мы съесть, и птички кусочек съесть или мяска приготовленного, или рыбки приготовленной, потому что этот человек с хорошим с хорошей активностью, с хорошим метаболизмом, и ему нужно вот как бы белков в таком калорийном направлении, ну, с таким количеством калорий. Тут я просто не выписала, сколько калорий, но вы найдете вот эта таблица, как бы порция, порция для человека – вот смотрите, одна порция, например, белков, я вот хочу вам сказать, такой очень простой метод подсчета порции. Порция для человека это или его сжатый кулак, неплотно, видно мой не кулак? Неплотно сжатый кулак. Это порция хороших белков. Или ладонь. Вот ладонь человека это порция животных белков. Вот как бы вы можете исходить из такого подсчета и Порция, опять-таки, смотрите на калорийность, которая вам нужна. Берите, вот если это мужчина, вот он скажет свою хорошую, красивую руку, да, вот Паша показал, видите, у него какая порция. Но он, правда, не ест масса, ну, но это как бы его уже выбор. Вот Для него вот это вот будет где-нибудь около 200 калорий, вот такая вот порция мяса. Для меня это будет порция, у меня ладонь меньше, для меня это будет меньше калорий. Вот как наша женщина, я, правда, немножко не 35-летняя, ну, я так бы подрисовалась тут по 35 лет, ну, вы понимаете, да, я шучу. Просто вот для женщины нужно съесть в это время, ну, 750 белков ей надо, килокалорий съесть, если мы на 3 это разделим, это где-то там около, э, сколько, около 200, да, килокалорий белков э, с каждым приемом пищи. И в результате получится, что... Женщина съест, конечно, меньше, и вот она свою ладошку возьмет. Если мы кушаем бомбовые, если мы вегетарианцы, мы любим вот так вот кулак сжимаем, не плотно. Не плотно сжатый кулак. Вот это вот порция белков хороших. Хороших белков порция. Понятно, да, сейчас? Я не рекомендую кушать жирные нас. Наверное, вы знаете по одной простой причине, что самых вредных э, веществ будет больше. Вот Поэтому берите нежирное, и у вас э, будет хорошее здоровье. Давайте сейчас мы вас сделаем про, э, наверное, буки. Да? Значит, буки, по букам, вот, значит, с каждым приемом пищи я вам рекомендую, советую, и, наверное, так э, следует делать, и мы так все делаем. Э, съедайте э, Одну, одну порцию, одну-две, потому что если это мужчина, то ему можно и две порции белков. Вот. За один прием пищи основной дайте порцию белков. Кроме всего прочего, белки содержат еще другие полезные вещества. Ну, я уже отбегаю вперед, вам скажу, что если белковая пища готовится, варится, жарится, варится, количество, конечно, полезных веществ падает, но кислоты хоть остаются, и то, слава Богу, и они, правда, тоже не все остаются, но об этом мы еще поговорим как бы дальше. Потом вторая группа полезных веществ, которые мы должны кушать с, с пищей, это жиры. Ну, жиры, смотрите, это как бы народ не очень понимает в жирах, но в самом деле жиры, они бывают хорошие, плохие. Калорийность жира, конечно, гораздо выше, чем белков. И, например, столовая ложка э, ли, вот я как бы люблю на лавровой все переводить. Столовая ложка, вот как заправка, это уже 50 килокалорий. так что вы можете понимать, что принимая жиры в виде заправки, салата, в виде ореха, горсти орехов, например, это тоже хорошие жиры, вы пополняете таким образом, ну, мы как бы больше, наверное, принимаем приготовление, ничего ничего вот. И когда мы жиры вот эти кушаем в составе пищи, то тогда мы выходим на эту цифру. Просто мы на цифру, например, для мужчины, для нашего, это 1200 килокалорий жира он должен съедать, вот этот активный, хороший, большой мужчина. А женщина 750 килокалорий с помощью жира она должна съедать. Но жиры, они более калорийные, поэтому получается, что, допустим, несколько столовых оливкового масла вот я бы вообще такие рекомендации давала смотрите если вы например не кушаете оливковое масло а подсолнечное больше принимаете, но это у нас такая традиция мы на подсолнечном маске все готовим если вы это применяете для себя подсолнечное масло то оливковое добавляйте вот просто как бы искусственно вы возьмите ложку столовую смешите его с приемом пищи ну вот как я не знаю как ложку оливкового масла или принудительно при перекусе, но это не принудительно, это даже вкусненько будет сидите в горсть орехов или горсть арахиса, это тоже будет очень хорошо, и даже горсть семечек, но ну, вот лучше тыквенные попробуй, потому что там есть, значит, есть в этих жирах правильных хороших растительных есть полиненасыщенные жирные кислоты, сейчас я немножко про это расскажу. Эти полиненасыщенные жирные кислоты, они очень активно участвует в метаболизме и в обменных процессах нашего организма. И они в строительстве. Это строительство даже мозговых клеток, потому что мозговые клетки это уже среднее достижение нашей науки, что мозговые клетки тоже, они делятся и обновляются, и нервные, и прочее. И вот омеги, вот эти вот, омега-3 и омега-9, ну, как бы ученые сейчас намекают, и рассказывают, что этих омег, то есть это оливковая масса, вот я сказала, ну, из такого самого просола, что мы знаем, и ребежи. И эти омеги, они активно участвуют в строительстве нашей клетки, они входят в состав мембраны ну, нашей клетки, то есть их нужно кушать. И сейчас ученые склоняются к тому, что омега этих нужно кушать, омега-3, омега-6, столько, сколько омега-6, омега омега-9, извините, столько, сколько омега-6. А6 это наше подсолнечное масло. А мы подсолнечное масло больше кушаем. Поэтому нам нужно искусственно ввести вот эти вот кожененасыщенные жирные кислоты. И это будет в калорийном отношении. Вот все калории, килокалории, о которых я говорю. Значит, смотрите, выводы и жиры вот такие давайте сделаем. что При каждом приеме пищи э, кушайте хорошие жиры, пожалуйста. Или ложку оливкового масла принудительно съешьте или салат себе заправьте или скушайте горсть орехов при перекусе можно кушать рыбий жир добавлять но это уже как диетическую добавку мы например пользуемся в нашей семье вот с пашей э, называется такой продукт Аркси это Арктическое море это такая специальная капсула э, в которой есть полиненасыщенные жирные кислоты от белого жира, это от холодных морей, и от кальмарового масла. Это все очищено в капсулках, помещено и смешано с оливковым маслом первого отжима. Кстати, это очень важный первый отжим. Ну, я вам опять-таки вот дам еще этот совет э, в конце этой части про жиры. Читайте внимательно этикетки, потому что на этикетках все написано. Вот когда вы берете оливковое масло читайте пожалуйста найдите там это слово ненасыщенные жирные кислоты или ненасыщенные и это будет показатель того, что этот продукт вам хороший, он вам нужен. Ну, я забегаю вперед, вот, если вы это использовать, если вы все это прочитаете, вы, конечно, очень удивитесь, потому что на наших этикетках, кроме э, жиров, углеводов и белков, вы ничего не найдете, вы даже не найдете никаких элементов, что сок вот этих вареных, которые продаются в магазинах, вы увидите, на этикетке написано «калий». Все, больше там ничего нет. Ну, вот таким вот образом. Значит, следующий у нас углеводы. Углеводы – это источник нашей энергии. Хорошие плохие углеводы – это очень такая тема обширная. Точечно можно сказать так, что хорошие углеводы – это растительная пища, не вареная, не жареная, не пареная. Это овощи, фрукты. Призываю вас, кушайте салаты из сырых овощей. У нас эти овощи, ну там гуляк, пожалуйста, морковка – это... Отличная пища, отличный салат. Сейчас вот корешки есть, очень модно сейчас корешки выводят. расскажи по руке, пожалуйста. Сердерей, потом... О, топинамбур. ребята, топинамбур кушать. Это такая вещь. мы... Вот сейчас увлеклись топинамбуром. Во-первых, по пермакультурному он сам растет у нас. Сам растет много, растет отлично. Топинамбур добавляйте. Добавляйте э, э, вот этот корешок, скажи, петрушка. Ну, в общем, Короче, корешки добавляйте, делайте из них салаты. Заправляйте их вот этими рослынными алиями, И э, у вас получится сбалансированное здоровое питание. Берите фрукты. И кушайте фрукты сырыми, пожалуйста. То есть делайте это для себя, и вы получите достаточное количество углеводов, которые не вашему в вашем организме. Про углеводы как бы отдельно. Количество их. Ну, по килокалориям я уже сказала, что это одна треть. Вот для нашего мальчика это 1200 углеводов надо в килокалории на ну, я вот могу сказать, я тут эту таблицу вам не написала, но вы ее сами найдете в интернете. Вот, например, один банан, это э, около 100 килокалорий, если он большой. Если это небольшой банан, это где-то, ну, половина килограмма, Понятно, да? То есть, э, яблоко большой, 80 килокалорий. То есть, вот такая калорийная таблица, она существует, вы ее найдите для себя, э, распечатайте, и вот знаете, сколько вам чего нужно. Просто я хочу сказать, что вот по количеству, вот этот количественный, помните, я вам рассказывала, что есть такой количественный, вот как кулаки. Вот порция. Ну, порция жира уже я вам объяснила, что это как бы столовая ложка или горсть, А порция углеводов хороших, сейчас я говорю, хороших углеводов, это вами плотно сжатые ваши кулака. Вот вы за одну пищевую население, Хороших углеводов, а именно э, фруктов, овощей, э, может быть это две порции. Если это вот этот мужчина, о котором мы говорим, то ему нужно съедать это было, 1700 да, за раз, 1200. Девочка 750 у нас съедает, а мальчик 1200, то ему может быть даже полторы порции. Но есть еще плохие углеводы. Вот плохие углеводы мы видим в другом. Если вы заметили, я не говорила вам о хлебе, я вам не говорила о конфетах, я вам не говорила о тортах, пирожочках и всяких таких мучных изделиях. Вот эти вот всякие разные мучные изделия это и есть плохие углеводы. Плохие углеводы, они дают вам энергию. но Эта энергия быстрая, она э, отягощает организм. Продуктами, множественными продуктами отхода, которые надо вывести, И плохой углевод по калорийности. Вот это вот плотно сжатый кулак. А не видно? Да, Процессы видно? Хорошо. Плотно сжатый кулак – это плохие углеводы. А теперь вот вы выберете, или два неплотно сжатых кулака хороших углеводов, чтобы чувствовать себя хорошо и энергичными, или один плотно сжатый кулак, ну там мороженое тоже туда пойдет. То есть это все продукты, которые приготовлены э, с помощью э, ну, вот на промышленности пищевой. Э, считайте, что это все плохие углеводы. Старайтесь их кушать поменьше. Давайте я сейчас высновку сделаю из углеводов. Значит, про углеводов такой. Съедайте порцию углеводов э, за один прием пищи. Есть в прием пищи. я еще там подчеркну дальше, в треснанных приемах, завтрак, обед и ужин. И я вам советую, у нас есть два перекуса. Один, второй завтрак, мы после э, приема э, завтрака, мы кушаем что-нибудь такое легкое. Э, Великолепные могут съедать там овощи, фрукты. Вегетарианцы могут съесть даже там и кусочек мяса, если... Это вот этот вот мужчина, как я говорю, которому 1200 нужно духовой пищи в килокалориях скушать. А обычно этот перекус, так, да, кофе с молоком может быть, может, конечно, маленькая пирожное, но не исключено, это бывает. Но лучше этого не делать, лучше возьмите какой-то хлеб. Вот мы сами, например, хлеб печем, мы стараемся печь его из цельной муки, цельные зерна, вы слышали, наверное, вы это знаете, я надеюсь, что у нас очень э, продвинутая аудитория все это удивительно. Вот. И можно съесть бутерброд, там намазать арахисовым маслом, я его никогда не ела, но много слышала, Паша говорит, что он, оно есть в продаже. То есть это очень хороший перекус. Мы перекусываем обычно фруктами, то есть мы так привыкли. И второй перекус тоже это полдник мы называем, мы тоже что-нибудь такое съедаем, легенькое. Хорошо, и давайте еще одна такая очень э, большая группа полезных веществ, э, которая она входит, э, собственно, в белки жиры и углеводы, но это отдельно объяснить. И сказать о ней я скажу почему сейчас. Это витамины, минералы, микроэлементы, клетчатка, все эти полезные именно питательные вещества, которые питают нашу клетку. Ну вот у меня тут целые, целые так сказать, перечисления, почему. Эти витамины нужно кушать. Они участвуют во всех биохимических процессах, которые в нашем организме происходят. Я не буду конкретизировать ничего, вы все это можете сами узнать. Но они крайне важны, если эти мы витамины не кушаем, не потребляем, то рано или поздно мы начинаем болеть. Значит, их очень много, их там около 120 уже ученые насчитали, может быть, их и больше, их все открывают и открывают. Основные группы это витамины, микро-макроэлементы, это клетчатка, это энзимы, фитонутриенты сейчас уже. есть такая наука, уже она развивается, уже есть эти специалисты и у нас тоже в Украине, называется нутрициология, это э, о питательных веществах, которые должны поступать в нашу клетку, и нутрициологи сейчас вот рассказывают такие вещи, и мы должны их знать, что витамины содержатся в сырых овощах и фруктах. Витамины, есть, конечно, витамины, которые есть специфические витамины, которые содержатся и в животной пище. Но их можно тоже найти в растительном происхождении по одной простой причине, что природа нам дала огромное разнообразие всяких растительных продуктов. Один из них это сок алоэ, алоэ вера. Я потом во второй части вам об этом расскажу более подробно. Вы должны знать, что питательные вещества, которые я перечислила, они разрушаются почти все при тепловой обработке. То есть наша кухня варенье, ожирение, парень это э, кухня вредная. Она ведет к всезможным божествованиям. Поэтому я настаиваю на том, что сырые овощи, фрукты кушать обязательно при каждом приеме пищи. И я считаю, что это именно углеводная пища. Ну, я уже вот про кулаки тут вам рассказывала. Опять-таки, есть витамины, которые присутствуют в животных. Ищите растительную пищу, которая не находятся. Вот Д12 витамин. Он специфический, он нужен для нашей нервной системы, мозговой деятельности. Он в основном в нашей зоне, он находится природной зоны я имею в виду он находится в животной пище у нас есть вегетарианцы вот паш наш вегетарианец он пользуется только вера компании он его пьет, и таким образом он пополняет этот витамин. Ну, в природе и существует этот витамин. Потом есть еще такой интересный момент. Вот, я перед этим хотела вам анекдот рассказать про генетически модифицированные продукты. В результате химизации нашего, нашей жизни и нашего сельского хозяйства, это не у нас на Украине, Тенденция, количество питательных веществ уменьшилось во много раз, в несколько раз. Это подтвержденный факт. Об этом тоже можно искать в интернете, об этом можно говорить. И мы все это знаем, потому что мы болеем все больше и больше. Из-за этого, потому что в пищей к нам не приходит достаточно питательных веществ. Поэтому сейчас уже трецилологи и... Диетологи говорят, что витамины, минералы и все питательные вещества лучше водить дополнительно. Найти их на реке, я вам о некоторых расскажу во второй части, и кушать их, ну, как витамины, потом я вам это даже вот картинки у нас есть, и вы все это увидите. Смотрите, кроме всего прочего... Значит, давайте по витаминам сейчас сделаем вывод, что витамины нужно кушать с каждым приемом пищи. У меня тут немножко сейчас осталось, сейчас я вам скажу про воду. Значит, давайте вода. Воду надо пить. Оно как бы и пищи не отходилось, пить все равно придется. Потому что вода – это обменный процесс, это вывод, это защита от холода и от организма, это вот баланс между внешними и температурами внутренней. в общем все это очень необходимо и воды э, утверждают наши э, диетологи ученые, что нужно пить от полутора литра ну, я уже сказала выше, а сейчас я повторюсь просто, ну вот как вывод давайте сделаем, что Пейте от полутора литра Лучше всего такое сделать. Возьмите свой вес, посчитайте килограмм веса 30 миллилитров. Это ваша дневная норма. Есть, кстати, разные мнения. Просто вода или вода там в виде еще пищи, там, суп, чай. Это Есть разные мнения. Я вам хочу сказать, что в нашей семье я пью чистую воду. Мне это нравится, я люблю. Мне она подходит. Мой муж, например, он пьет в чай, он почти воды не пьет. Ну, вот так вот он устроен, он пьет много чая, действительно, у него целый день вот чашечка есть, он там ее добавляет, вот так вот он пользуется. Паша пьет чистую воду. То есть, есть определенная культура этого пить, да, вы Вот вы пользуетесь тем, что вам подходит, но вы пейте эту воду. Вот еще я хотела такой вывод сделать, смотрите. Если вы не можете, некоторые говорят, о, ты что, 8 стаканов, ну, 8 стаканов это полтора литра. Я говорю вот так, я пью воду перед приемом пищи. Это мой опыт, и мне это очень подходит. Вот смотрите, у меня 5 приемом пищи, я уже вам рассказала, 3 основных, 2, 2 дополнительные. Я выпала 5 стакан воды, как бы перед пищей. Вот, о, пошли кушать, а мне надо стакан воды, то есть я это делаю для себя. И между работой, вот я сижу возле компьютера, у меня стоит стакан воды. Вот, давайте вот И я сижу возле компьютера, вот голова начинает болеть. Это, кстати, тоже совет. Не чувствуете, не берите за таблеткой, выпейте стакан воды. Лучше... Может быть, это обезвоженность. Глазки начали болеть возле компьютера. Встаньте, посмотрите в окошко. Отдохните, выпейте воды, переключитесь. Вода. Очень важно и обязательно. И свежий. Три, три слова про физические упражнения. Оно как бы не связано с этим самым. С, при, ну, почему? Сиди, кушай, но сбалансировано. А в самом деле нужно двигаться. Я уже вам сказала почему. Потому что были ну, вы 4 -4, активность там, свою как бы зафиксировали, как мы двигаемся. И пошли двигаться. Вот как лучше всего двигаться. Смотрите, тренажерный зал, времени нет, там ленимся мы и всякое такое. Вы делите себе такую дорожку в доме, вот э, в виде вашего, как бы э, ну длины вашего тела и ширины. Положите там коврик и вот утром сделайте несколько упражнений самых простых. У меня есть список литературы в конце. Кто заинтересуется, тот может пойти эту литературу почитать. там Некоторая, правда, чистая с компаниями, где я сотрудничаю. Но там есть очень простые упражнения. Она называется стиль жизни 30 для улучшения вашего здоровья. Это в нашей компании продается, она для любого человека. Годится, ее можно просто прийти, не членом компании, купить. И там есть и калорийность продуктов, и небольшие упражнения. Вот так вот на коврике просто ваши 20 минут этого достаточно, чтобы сбросить вот эти. Э, калории, которые вы там потом накушаете, заряд бодрости получить, чтобы определенные химические процессы в вашем теле произошли. И теперь давайте план действий наш. Смотрите, наш план действий какой? Мы кушаем дробно 5 раз в день. Три основных приема пищи, ты открыл там красивую клинку, три основных приема и два перекуса. Разбейте между килокалории между приемами пищи, Выведите в этом порядок, и принимайте это все, вот режим питания. Есть еще такая рекомендация, вот русские очень любят такую пословицу, завтрак съешь сам, обед раздели, ужин раздели с другом, уважай Ну, в принципе, можно и этим пользоваться, и люди этим пользуются, я вам скажу почему. Потому что люди толстеют из-за того, что они пришли после работы, накушали, а там по телевизору. Но в нашем случае это не обязательно. Если мы вот так вот калорийность распределим с вами, зарядочку сделаем утром в обед или вечером, когда вам это удобно, будем ходить, ходить по лестнице вверх, на сверху воздухе проводить упражнения. Вот упражнения покажи ваши на свежем воздухе проводить упражнения – это очень классно и хорошо, потому что нужно бывать на свежем мозге, двигаться, и вообще, врачи говорят, 5 километров пройди быстрым шагом по улице – это супер. Во-первых, будет аэрод, то есть вы будете напитывать кислородом, ну, по конечно, в парке ходить не вдоль дороги. Ну, вы как вы, уже понимаете, да, о чем мы говорим сейчас о, о здоровом образе жизни. И давайте… Точечность или питание, подание, раздельное питание, ну, раздельное питание, посмотрите, люди делят эту пищу, может быть, это и правильно. Я не буду возражать, и это не мое право, люди вот так вот, просто ну, врачи-диетологи, они как бы не очень эту теорию приветствуют. Ну, не знаю почему. Я считаю, что если кушать вот так вот сбалансированно, калорийность подсчитывать, белки, жиры, углеводы кушать минералы микроэлементы учитывать все что у вас есть этого достаточно для того чтобы ваш организм хорошо работал вы не болели вот этими всякими болячками которые сейчас просто с рождения болеют и у вас будет э, все в жизни складываться потому что здоровье наше оно самое главное самое главное это наше здоровье Самое главное – это наша жизнь. Вот я хочу сказать, что сейчас очень сложное время и очень тяжелое. Так вот, я вам хочу сказать, что ваша задача – сохранить свою жизнь и свое здоровье. Я не хочу там подорвать ни, ни там государства, ничего, никакие идеи, но это задача любого человека, оказывается, природа так создала. Она создала такими, что мы должны себя защитить. Смотрите, давайте вот вывод сейчас уже к конец выберите себе, для себя э, сбалансированную систему питания, которая вам нравится. Вот понравилось вам, что я рассказала о метаболизме, об этом э, расчете, воде, э, о движении. Вот вы видите, за основу просто внесите колорит свой определенный, и ту пищу, которую вы любите, рассмотрите ее. Вот. И избегайте кушать продукты в которых искусственные компоненты вот эти продукты я уже перечислила это булочки, это конфетики тортики, шмортики вот это все надо изъять съесть его один раз в месяц на праздник, день рождения у друга вот, насчет горилки желательно конечно горилку не купить но врачи разрешают 50 мл есть такое мнение, что 50 мл в день спиртных ну это спиртной напиток вот. они там как бы улучшают процессы метаболизма и вообще жизненные процесс, но не больше, потому что мы привыкли пить, сколько это, ну, в общем, пока дно бутылки, это не надо, это нам не надо, 30 миллилитров. Еще есть такая теория, и я вам говорю, что 50 миллилитров красного вина, это очень хорошо для здоровья в красном вине, очень много минералов, микроэлементов, полезных веществ, в зиме там разные, там есть специфические вещества. Если это хорошее, конечно, красное вино, и его можно выпить, это живая клетка. Живая клетка к нашей живой клетке подходит. То есть питатель, почему э, пища живая, должна здоровая, не вареная, потому что она лучше усваивается в нашей клетке. Вот на этой ноте я хочу закончить изучать часть, целый не наверное, может, еще раз скажу. Mm -hmm. Спасибо. Добрый. Да, у нас будет две части. Другую ты сейчас анонсуешь, после того, как я скажу, ты можешь только подумать, да, да, как ага. ты ее да, Я буквально хочу пару слов еще сказать от себя, что тема этой лекции – это дизайн здоровье и э, власне кажучи э, не, пермакультура это дизайн э, и пермакультура может застосовываться до будь якої ситуации в чем її очень великий плюс по сравнению с другими методиками там подходами вещами где вы не жили, в селе, там, харчуючись экологично, в селе, харчучись неэкологично, там, в Вы В любом случае, следуя слідуючи определенному дизайну, вы сможете покращити качество вашего жизни. Это я делаю такой небольшой анонс для друзей мамы. это вебинар. Если вы хотите больше про пермакультуру, про сталий развиток, то вы можете записаться на наш курс, вы можете увидеть информацию про него на нашем веб-сайте, наша организация называется Громадская спорта промокультура в Украине, або на странице в Фейсбуке. Отже, дизайн, то есть мы должны кілька компонентів компонентов, для того, щоб жити здорово. Це безумовно наше почування, физическая активность, потім розумова активность, Психічний комфорт, я б виділив, это также очень важливо. И, оскільки мы балакаем про пермокультуру, это, безусловно, екологічні мини, можно так сказать, або экологическое навантажение, энергичная вартость нашей ежи. Ну, буквально от несколько слов, важно, по некоторым из этих компонентов. То есть, каждая человек, она делает индивидуально для себя. И э, я хочу сказать, ну, вот, как бы, на мою думку, то, то есть очень много всяких стилей харчування и каждый из нас может безмежно долго про это розповідати, но нужно быть, как бы, как бы рациональным и разумеется, действительно, что мы ему, и чем мы харчуем. Чи можем мы позволить в определенных условиях, как бы, 100% Певный из тих стилей харчевания, например, если мы сироиды, или действительно та морква, если мы покупаем морковь индустриально вирощенную в магазине, чи действительно она удовлетворяет наши потребности. Ну, особисто для меня, когда я пробовал в великих больших количествах сік, сок, на каком-то этапе я почувствовал эту количество химических харчевин, яка в ньому уместилась. То есть тут, как бы, нужно думать логично, Безусловно, это должно быть разнообразное питание. Лучший способ вообще-то судить про любой режим там, здорового жизни это просто посмотреть, как та людина, которая вам его пропагандует, выглядит. Я вижу вегетарианцев, которые выглядят действительно здоровыми, вижу, как я говорю, не очень большое количество, и больше вегетарианцев, которые выглядят очень хорошо. Конечно, что нужно следовать целям жизни, которые работают. Ну и как бы, стосовно пермакультури, то, то конечно, как сказала мама, что наша їжа вона должна быть сбегачена на витамины, на микро, ультра, микроэлементы, и это все она получает, По-перше, если есть изоор грунта, то есть структура грунта, если вона, физически, в ней физично, эти речевины доступны, и во-вторых, если они есть в грунте, и на это тоже нужно обозначить, Наша ділянка, тобто, ну, звичайно, що оптимальний варіант, якщо ми вирощуємо це саме. Якщо ми розвиваємо якусь ділянку, яка до цього підлягала інтенсивному індустріальному сільському землеробстві, або навіть не індустріальному, просто інтенсивній коранці в приватному господарстві, то скоріш за все, дуже багато із цих речовин вони були втрачені внаслідок ерозії. И я надеюсь, что вы смотрели фильм, который радила Таня и Галя в теме по грунтах. Там где Джеф Лоу рассказывал различные способы производства компосту. И, собственно говоря, вы это можете готовить для привнесения живных речовин в ваш грунт. Ну, очень много информации о вы можете найти в биодинамическом земле, и разные способи компосту. Но, ну, так как бы правило, тобто, термокультура, это, конечно, что рационально, то, если этого немає, то вы його привнести его в качестве. То есть, этот материал, этот материал, он должен быть привнесен из качества, где эти элементы, скорее всего, есть. Наприклад, дуже часто в пермакультурі використовуються морські водорослі в якості тієї мульчі, оскільки ну, в морі багато різномітних мікроелементів, келт, які також добувають в морі. Потім е, є такий спосіб, знову ж таки, я е, стосую вас відношу до відео Джефа Лоутона про пермакультурні ґрунти, як можна вносити. Элементы ваш грунт через тварин то есть вы навіть даже минеральные додавати в корм тварин проходя через один организм, макроорганизм, проходя через микроорганизмы, они стоят доступными для до растений, они стоят доступными и не шкодят для вас. То на это, безусловно, треба зважати Крисом, буквально, у нас про физическую активность. Ну, оскільки якби наш акцент нашого курсу це пермакультура для миру, і е, частина нашої аудиторії це люди, які постраждали в нас війни ходьба бег плавание, велосипед то будь яка такая активность она є безусловным дополнением до будь якої активности будь якої практику, которую вы, вы используете. Навіть даже если у вас интенсивная классическая работа, даже если вы уходите, там целый день в гордоне, там на городі, там я не знаю, с чем, з каким там инструментом с все одно, это не забирает необходимости Ходьба, бегу, велосипеда, до, как я сказав, иначе. И самый простой, в основном, универсальный пункт, который нужно дать психоаналізу, когда мы вербально, словесно рассказываем про свои проблемы, это ходьба. То есть человек, когда она в реакції, просто змусити себя, возможно, если это важка депрессия, просто змусити идти, причем идти швидко. То есть фактически мы как бы и физически, и психически мы уходим от своих проблем и мы как бы на новый ритм жизни. Ну, ще про, ну, про психический комфорт я не буду дуже багато розповідати тобто зрозуміло що треба позитивно ставитися до, до нас себе до э, подій до людей з якими ми працюємо для яких ми працюємо принаймні ну я розумію що можливо не до всіх подій можна ставитися позитивно але принаймні конструктивно то саме ставлено дуже важливо але безумовно що так само, как при харчувании, у нас накопичуются определенные шлаки, певное забруднение от этих всех химических додатків, які которые мы добавляем. Так само, и на підсвідомості у нас також накопичуются певні стрессы. Поэтому я, я практикую, я вам необходимую, как при харчуванні это певна очистка, вы можете назвать это разными словами, голодование, Очистка. Очистка, да. Да. Ну, да. Фейс, там би. соки, пости. Да. Ну, в будь-якому випадку я вважаю, що це важливо майже для будь-якої людини. Так само і в діє так само, і в ментальному плані медитація. Є різні способи медитації. Вважаю, що це якби також надзвичайно важливо. Ну, і ще розумова діяльність також вона є надзвичайно важливою. И уже, как бы, доведено, что, ну, власне говоря, что разумово-действительность продолжает наше жизнь. Мы хотим жить долго, а я надеюсь, что все хотят жить долго, то нам нужно не снижать ритм нашей разумово-активности в ну, зрительном веке и в старости. Дуже хорошо изучать там, ну, вообще что-то изучать, термокультуру, иноземные мовы, и причем сейчас мы науково доведем, что у людей ну, в таком досить похилом веке 70 80 років, у яких уже там людина власне кажучи жми постаре коли вона перестає рухатися і перестає щось робити перестає думать у таких людей у яких там через певні проблеми починає розвиватися дегенерація мозга дегенерація це Смена мозга, которая развивается с віком, если они починаются, або физические вправи, или разумные правы, то мозговые структури, так же, как и наши м'язи, они могут отновляться. То есть вы можете оце это все, что было сказано, практиковать, начать практиковать в любом якому и і ніяк, е, ну, отски там на віць, або на ситуацию они не сработают. и ну, завершая, я. Якби как бы, тим логичную вартістю нашей еды, то есть безусловно, что в фермакультуре мы підраховуємо сколько было энергии нашей, ну физической за на выработке этой еды, и мы намагаемся харчуватися тими продуктами, які ми або можемо вирощувати енергоефективно, без там, використання всіма хімії, або ж, можливо, варто переключитися на якісь інші продукти, які ми можемо вирощувати з меншими затратами енергії. І тут треба особливу увагу звернути на так звану основну їжу, степу, фуд на англійській мові. В нашій цивілізації це дуже часто пшениця і картопля, і рис на каждую из этих культур витрачається много энергии я сейчас не буду про это рассказывать, но вы, чули, знаете или найдете информацию что раньше этими видами основной ежи, с которых мы получаем основную кольцо калорий, были и другие и, возможно, вы знаете, что некоторые из них легче выращивать ну и, как бы, покупной ежи то есть, конечно, если мы живем в городе, мы не можем, как правило, ну, в 90% случаев, не можем все выращивать и мы что-то Звичайно, Конечно, лучше, если эта еда органическая. И я, ну, в основном, скажу, что органическая еда, это означает, что она более дорогая. Уже было сказано, что їсти треба мало, але качественно. Я, например ну дійсно витрачає дуже мало на їжу, але я купую органічну їжу, те, що мені потрібно купити. Тут також треба зважати на те, звідки ця їжа походиться, ну, бо звідки вона привезена, якщо це, наприклад, якісь там. Приз, який который был там из Индии або из какой-то другой страны, которая находится там від нас, то уже как бы вот эта вот органическая влияние, как бы влияние вокруг, он втрачается тем, что вот эта вот велика отстань перевезення была витрачена на доставку цього до Користувача, навіть не обов'язково це має бути органічна їжа. Якщо ви просто купуєте звичайну їжу, то також зважайте звідки цей продукт був привезений. Говорячи про тваринну їжу, потрібно ще враховувати коефіцієн перетворення їжі, тобто скільки їжі тварині потрібно з'їсти для того, щоб набрати кілограм власної воги того м'яса, яке ми або іншого тваринного продукту, яке ми можемо використовувати в їжу для великой рогатой худобы для наземных тварин он выше, чем для водных тварин, становлюсь где в среднем біля десяти. Для рыб, это может быть где-то 1, два если мы говорим конечно, про пророслых рыб. Для хижих рыб, это будет трошки больше. Для комах, это будет еще меньше. Это мы можем обратить для уваги, и это потрібно обратить для уваги, если мы споживаємо тваринную ежу Потом еще, стосовно тваринної тваринной ежи в пермакультуре важливо те, яку саме їжу вы используете вашим тваринам. Надзвичайно неэффективным и нестальным, вважається годувати тварин тієї їжи, которую може споживати людина. Инша справа, если тварини используют їжу, которая б иначе не была спожита, например, какие-то опавшие плоды, особенно если это система самогодівлі, если вы не маєте годувати ваших тварин, а они самостоятельно все это подбирают. Або если они собирают какую-то їжу, которую человек не может съесть, например, траву, и перетворюють ее на то, что человек здатна собрать. Особенно в регионах, где, скажем так, рослинництво в наследок климатических условий неэффективным, або энерговитратным, або навіть. Каждый имеет свой цікавий, и уникальный опыт, как жить здорово, и домашним заданиям, ну, таким своєрідним домашним заданиям будет, власне кажучи, на каждом курсе пермакультурного дизайну, каждый из участников, показує, показывает, он делится своим опытом. Я надеюсь, що я буду делиться с вами опытом активной медитации. То, пожалуйста, поделитесь своїм досвідом. Какие практики, которые мы можем сделать в курсе, подумайте продумайте это, и мы это разом сделаем, и каждый человек возьмет для себя что-то интересное для своего дизайна здорового жильца. Подробнее продукты, которые закисляют организм. Я правильно понимаю? Угу. Закислять это плохо. Да, закислять это плохо, потому что закислять старинные э, продукты отхода тоже нас закисляют. Смотрите, вот я сказала о зашлухованности. Очень хороший вопрос. Большое спасибо. Закисляют организм, как правило, продукты животного происхождения. Растительные продукты, они, как правило, ощелачивают. И это для нас хорошо. Мы стараемся ощелачивать организм. Поэтому вы больше растительных кушайте и меньше кушайте животных продуктов. Потом более того, вот все приготовлено, пища, которая приготовлена, сварена, жарена, парена она тоже закисляет организм, потому что она теряет свои свойства первоначальные питательные. И если вы наберете в гугле, погуглите и увидите кислотно-щелочной баланс организма, там вылезет очень много всяких рекомендаций по этому поводу. Ну, вот общая рекомендация, я вам сказала. Овощи, фрукты свежие кушать, и это будет хорошо для организма. Если это со мной контакты, пожалуйста, милости прошу. Скайп, когда вы меня в скайпе набираете, я не всегда бываю в скайпе, у меня он на смартфоне, я потом вас обязательно наберу, если вы как бы меня найдете. Ну, телефоны вот это киевские, 228 сиденья, ну, 66-68, такие интересные В mm -hmm. я расскажу, как мы, наша семья вводит свои витамины, Детицы, витамины, ну, С, питательные вещества. Я уже на фреске я я русски скажу. Кому питательные вещества вводим, как они нам помогают. И немножко расскажу вам о компании, которая их производит. И сделаю вам бизнес-предложение. Потому что если у нас есть люди, которые нуждаются в занятости, в работе, в заработке, то для них это будет интересно. Надеюсь, есть, есть, ну, эти предложения можно посмотреть. До побачения, все эти побожания, что я сказала. Пусть вам счастье и будьте самодостатнее, будьте довольны тем, что вы в этом мире находите, что он такой, и... он мирный вообще этот Я вам желаю, чтобы вы это все видели, чули и чтобы у вас все, все получалось как хочется.